Универньюз приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана в студии Адель Шемилова. И сейчас я расскажу, что приготовила для вас новостная команда лучшего студенческого телеканала. Казанский федеральный объединяет усилия известных нефтяных компаний. Какой праздник отметили ученые? Геологи открывают двери в настоящий мир роскоши. На площадке Казанского университета состоялся круглый стол с представителями известных нефтедобывающих компаний. Какие вопросы были вынесены на обсуждение и какова роль КФУ в развитии нефтяной индустрии, вы узнаете прямо сейчас. В Казанском федеральном состоялся круглый стол, посвященный отечественным разработкам программного обеспечения в области геологии, поиска, разведки и разработки месторождений. Участниками мероприятия стали представители нефтедобывающих компаний и организаций, активно использующие цифровые инновационные подходы в сферах, сопутствующих собственные инновационные решения для добывающего сектора в области экономики. Тема, которую поднял наш университет, геологи, как никогда актуально и своевременно. За последние 2-3 года такие термины, как искусственный интеллект, интеллектуальное месторождение, интернет вещей, бигдейта, теория распознавания образов, они настолько плотно вошли в наш обиход, в нашу повседневную жизнь, что это уже стало нашим инструментом». Основные вопросы, выносимые на обсуждение, затронули корпоративную политику, существующие программные продукты в нефтегазовой отрасли и тенденции ее развития в стенах Казанского федерального университета. Проблемы нефти, они и в математике, и в экологии, и в юриспруденции, и в экономике, и не только в геологии. Вот. Есть у нас база трансфера технологий, мы построили завод, катализаторный фабрик на нижний кап нефтехим, да, нефтяные полигоны, с татнефтью мы работаем, значит сегодня у нас большой проект Тратнефть по добыче высоковязкой нефти, и у нас есть свой региональный центр инженеринга в сфере химических технологий. Продолжая тему, проректор по научной деятельности раскрыл детали важной разработки, над которой потрудились нефтехимики и геологи КФУ. Между учеными ее называют «третьей революцией». Речь идет о разрабатываемой технологии внутрипластового горения. Напомним, первыми двумя революциями считаются бурение горизонтальных скважин и гидроразрыв пластов. Сегодня уже об этом много говорят. Если вот две революции прошло, это были не горизонтальные скважины, когда мы увеличили там, площадь контакта пласта со скважинами в сотни раз, да, и когда гидроразрыв пластов мы сделали, значит, увеличили тысячи раз уже контакт скважины с, пла... с нефтеносными породами. И, наконец, третья революция – это создание технологии нефер... нефер... нефтепереработки под землей, когда мы, используя катализаторы и тепло, можем уже добывать ресурсы, которые считаются индивидуационными, там высоковязкие нефти, это нефть... нефтематринских пород. Заслушав доклады, участники «Круглого стола» достигли взаимопонимания в вопросах необходимости и важности внедрения высокотехнологичных инновационных разработок в индустрию нефтедобычи. И все это для того, чтобы определить вектор развития цифровых технологий в нефтяной индустрии за рубежом и в России, а также уделить внимание основным направлениям развития цифровых технологий. Также стоит отметить, что в завершении встречи был подписан договор с крупной китайской компанией. Создаем технологии вот для Бажены. Вот конце февраля большая делегация из консорциума Бажен прибудет в Казань. Но ну вот я предлагаю тем, кто здесь сегодня, посмотреть лаборатории, в которых мы создаем технологии подземной, нефти, переработки, нефти, подземной переработки нефти. И вот лаборатории министерства геологии нефтегазовых технологий. Адель Шемилова, Роман Самарин, Универньюз. Мероприятие, приуроченное к отню науки, состоялось в Академии наук Республики Татарстан. Как отмечают этот праздник ученые и научные сотрудники, узнаете в следующем сюжете. В 1999 году указом президента Российской Федерации 8 февраля был учрежден Днем Российской науки. Торжественное мероприятие, посвященное Дню Российской науки, состоялось и в Большом зале Академии наук Республики Татарстан. Ко всем ученым и научным сотрудникам с поздравлением обратился первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Андрей Поминов. Мне хотелось бы поздравить вас с этим праздником еще раз и пожелать вам всем дальнейшего творчества, дальнейших успехов, дальнейших достижений в том деле, которому вы посвятили всю свою жизнь. Действительно, науке, исследуем, разработке нашей студии уделяется самое пристальное внимание. На празднике с лекцией выступил профессор кафедры теории относительности и гравитации Института физики КФУ Александр Балакин с темой «Наука тяготения. Памятные вехи. революционное открытия. Вдохновляющие перспективы». Анна Глазунова, Леонард Влетьяров, Универ -Ньюз. Самый гламурный из драгоценных камней не всегда может являться наилучшим объектом вложения денег. Слишком много подделок, так считают специалисты в сфере экспертизы ювелирных украшений. Как и где стать настоящим экспертом мира роскоши? Ответ есть.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 Будущее уже наступило. Несколько стран в мире разрабатывают беспилотный транспорт. Как развиваются технологии дистанционного управления средствами передвижения в Китае и России, вам расскажет Артем Тупичкин.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 На этом все на сегодня. Следите за нами в социальных сетях и узнавайте обо всем первыми.